Как связана Казань с событиями 27 января 1945 года? Сегодня 125 лет исполняется со дня рождения героя-освободителя Освенцима Федора Красавина. По этой причине в Казанском университете состоялась большая беседа о Холокосте. Лагерь смерти Аушвиц, фабрика по сортированию, уничтожению и утилизации людей. Более одного миллиона узников Асвенцема было вытравлено в газовых камерах, расстреляно или отдано на медицинские эксперименты. Только 700 тысяч заключенных удалось освободить Красной Армии 27 января 1945 года, которая онемела от увиденной картины. Люди здесь превратились в полуживые скелеты, о а крематориях недогоревшие останки погибших от циклона Б. Трудно поверить, что на такое способен человек. Это обычные студенты. Помнят ли они о Холокосте? Кто такая Анна Франк? Ну, я не знаю. Понятия не имею. Что такое Освенцим? А, Освенцим – это концлагерь. Не знаю. А это Илья Альтман, основатель первого в Восточной Европе просветительского центра «Холокост». До него на эту тему не говорил никто. Я по-любому собирался немножко с вами поговорить, так как это около часа, оставив полчаса на ваши вопросы, возможно, комментарии. 30 лет профессор работает со студентами и преподавателями, ездит с лекцией по российским и зарубежным университетам, чтобы история не была забыта. Видите, многие очень много подходят к истории, как к некому пугалу. Вот смотрите, как страшно это было, это может повториться. Мы выработали какой-то, наверное, другой метод. Посмотрите, сколько в истории положительных примеров. Вот я... С выставкой, которая посвящена освобождению Аушвица, объездил более 10 государств. Я говорил о том, посмотрите, 5 командиров дивизии, трое русских, один латыш, один украинец. Состав дивизии с представителей 43 национальностей. Важно помнить не только, насколько бесчеловечен геноцид, но и тех, кто скрывал евреев от нацистов. Татьяна и Аделина по собственной инициативе еще в школе собирали информацию об одном из освободителей Аушвица и пришли к неожиданному выводу. Получилось, что мы вышли на Федора Михайловича Красавина поняли, что они вообще никто не знает. Федор Красавин, живший после войны в Казани, генерал-майор, который командовал сотой Львовской дивизией, и освободил освенцем 27 января 1945 -го года. Когда мы. Нашим коллегам из Дагестана рассказали о том, что командир полка, то есть самой сотой дивизии генерала Красавина, был уроженцем Дагестана, то, в общем-то, с этого момента в Дагестане во всех школах действительно заговорили о Холокосте. Говорить о Холокосте и героях освободителей надо. Во-первых, чтобы возродить забытых героев, во-вторых, чтобы знать, как это было на самом деле. Анастасия Васютина, Ленарда Влетьяров, Универньюз.